Смотрите, смотрите, смотрите. Пионер по части Кунилингуса Это я гавкнул Я никогда О, не встречала такого не знаю, тупого дятла И это Тоже факт Привет. Здравствуйте И Фьюзгер! Это что было? Это я гавкнул А, молодец Спасибо что Чем это? занимаетесь? А ну шляпу в помещении будете так добры снять Нет Схуяли Ну вот просто вот так вот ну тогда и все. Я тоже не сниму. ЧЕГО, блять! Давай повеселен. Меня Егор зовут. Очень приятно, Валерий. Валерий рад знакомство. Тоже взаимно. Откуда вы, Валерий? Я с а, села Краснодар. Ты, ты ч, идиот? Реницевой, это, это большой, красивый чудовый город. Но, ну, зачем ты вот ну, начинаешь строить самого себя? Реально, согласен. Но, но перед чем э, что-то делать, ты хотя бы подготовься. Да? Да. Да, пизда. Извините, реально, в следующий раз подготовлюсь, когда с вами буду разговаривать. Да, вообще, с другим человеком, когда будешь разговаривать, подготовься. Я подготавливаюсь, дома делаю уроки. Ну в узко, сколько да. От, от э, железнодорожного до э, э, аэропорта, от вокзала в Краснодаре. В смысле, в Краснодаре около 30 километров. Вот, видишь. А ты говоришь, большая деревня или что-то там нет. Я несу радость людям. Когда я был маленьким и говорил, что стану комиком, люди смеялись надо мной. Что ж теперь никто не смеется? Ты несешь, э, что ты сейчас сказал? Ты материться хню. будешь? Хню. Это что ты хрюкаешь тогда? Ты что украинец? Это не получится. вообще не получится. Ну да, вот ты сейчас несешь какую-то Так вот, и ты мне рассказываешь про то, что... Эээ... А, когда... и там? Большая Вестись? деревня или чё там? Село ёбаная. Не... я вставлю. Вставлю потом в вот тот момент, где ты не вошёл большая деревня, а потом ты не а, петушил эту людей. Вот а вы фиксируете на видео меня, что ли? Естественно. А я давал вам разрешение? А я... вакуал дал. Куда? Хуй на меня клал, или что? Так оно и есть, правильно? Никак... не так или иначе. Верим за что? Ну, вот конечно, конечно. Я буду на вас заявление в полицию писать. У тебя ничего нет! Чем ты можешь мне угрожать? Хорошо. Я при исполнении сотрудник полицейский Росгвардия. В квадрате. Там тоже был психический тронутся. Не получается у тебя, малыш. малыш. Реально не получается? Ну да, как бы. А вы научите меня? Зачем? А в чем Старый смысл? учи ебать. А в чем смысл? Ну научите меня, я вам рублей 750 под скину на киви карту. У вас есть киви карта у вас? Я этого не занимаюсь. А чем вы занимаетесь? Профессии? Я никогда никому не оскорбляю. А зачем ты сейчас э, это, лицо не лицовое делаешь? А у меня косоглазие, извините. <связь> а вы кто по национальности? Ну, по национальному признаку. Еврей? Ушанят. Это кто? Тот, кого ты не принимал в расчет. Получается, вы мордованец, правильно? Естественно. Я только господин. Ты чё, ебать, господин, нахуй, у тебя хрипит за спиной. Да? Да. Не а? получается, я что то тебя... Да. Ну, ну, конечно, ты же, это, дебил. Ну, я, в смысле, дебил. Тоже неплохой способ выдать себе... Я за тебя. Ты, Спасибо. А можете, когда мы в следующий раз с вами будем разговаривать, розетку вытокнуть? Мне не нравится. Ну нравится, не нравится. Терпи, моя красавица. Я да, могу все. Я так могу да, манипулировать. А отжиматься? Ну, ну, я, я надеюсь, что я сейчас его не буду. Сейчас, ты... Попречение. Потому что ты, по потому что ты ну, милой, тупой, блядь. Ты чё обзываешься? Тупой через два ипой? Ну, типа два, типа по-английски это ту и пой. По-русски. Какой же он кретин. Предельно тупой. А да, чё вы и... обскорбляете? Я вас как-то оскорблял, пидоровка, согласно вас называл. Да, к, к мамке, я, делаю, я их не